за сорт туи, может быть кто-нибудь знаком, это туя восточная, она росла со всеми из семян, как можно видеть белые побеги у нее, очень удивительно, я думал сначала что она в краске измазана, но сейчас я вижу что это действительно идет побеги белые именно побеги вот этот был маленький стал уже большим то есть или мы вывели новый сорт или может быть кто-нибудь подскажет но это туя восточная простая ну вот она растет вся вот вы можете видеть да полностью грядка да, вся зеленая а вот этот интересный Откуда побег взялся я не знаю, просто ну, вот его нашли отсадили, будем смотреть что ним. но это первый за мою практику такой, если есть варианты то пишите, вот видите белые кончики, конечно же мы дорастим до расстояния хорошего, потом попробуем засеренковать и это будет действительно наш новый сорт если никто не предложит вариантов и зачеренковать именно белый белый побег попробуем ну видно будет какая она будет то есть здесь видно что это не отсохшая что это действительно побеги вот такой удивительный у нас тенец получился туи восточный а, здесь сосна у нас так что если кто знает пишите в комментариях подскажите что-нибудь может быть правда кто и видел такую тую но ну, у нас она впервые я специально ее отсадил и буду доращивать да хорошего состояния то есть очень высокую буду делать может быть даже зеленое все обрежу пусть будет белая